всем привет с вами доктор вася сегодня поговорим о командных боях в ладарин карта у нас рудники пройдемся по составу 334ки из 3 и 6 из лттб у них 4 из третьих 1 из ИС 6 ИСУ су и ВК-2801 значит сразу есть не прогрузились текстурки еще ну, в общем, ЛТТБ, точнее, я еду на гору. Два Т-34 едут под гору. ИС-6 едет. С ИС-3 вот сюда вот. А Т-34 уходит на маяк. Поскольку мы знаем в этой карте, очень ключевая позиция имеет маяк и гора. сразу залетаю залетаем на гору вот. повторяю куда кому ехать не понимают я вижу что гора наша и на горе никого нету сразу собираю инфу по раскладу где кто стоит вот связь отви танка понятно что стяжка на цифру 2 идет но ну, на самом деле мы атаковать будем цифру 1 Пока ждем подкрепления от наших союзников Собираю информацию, даю свет И очень интересно было мне найти ИСУ-152 Она не светилась, Но нужно было конечно же ее убирать первым делом Два-три-четверки не знают, ехать нет, я даю подсвет. Уедали из третьего. Уезжаю. Из по меня разрядился. меня. И надо бы вставать уже на захват. Поскольку здесь только один из третий И больше никого не было. Даю сейчас подсвет. Из шесть АФК. Этим нужно было воспользоваться что и делаем отчасти дамага прилетает ему уже видим наши 2 забрались на гору идет захват базы и вот тут конечно делаю ошибку встаю и меня убивают ИСУ но видим что мы засветили ИСУ вот подтягивается есть третий не получается у Т4 танковать. Ну, захват все же идет. Но в итоге, конечно, Т4 нашу сейчас забирают. Но он дамажит. И 97%, 99% мы забрали базу. Как видим, что не умер в вражеской команде ни один танк. В нашей умерло два. Очень такой хороший бой получился, поскольку мы их просто обошли. Они думали, что мы прижимать будем на захват-2, а мы напали на захват-1. И... Надо было бы из 152 поставить им на квадрат. К9, К0, тогда бы она смогла просвечивать вон туда вот. В домике. Ну, Но ладно, вот здесь просматривать. Прос, прос, Но они сделали акцент на защите 2. Там был только наш Максута, который поехал на маяк отвлекать. Точнее собирать информацию. Ну вот, конечно, моя ошибка была, что я остановился. Я мог бы, конечно, еще и светить дольше, информацию давать. Но... Вот остановился была моя ошибка. Всем спасибо. С вами был доктор Вася. До новых встреч.